Всем привет, на связи Костюда да я Клей, и сегодня я покажу как сделать вот такой тексту в стиле Brawl Stars. Ну что ж, ребята, погнали. Сначала мы выбираем текст, пишем какой-то текст, у меня это, например, подарок. И, кстати, мы должны скачать шрифт под названием Pusia Bolt и вставить его сюда. Потом, если у вас слишком текст маленький, нажимаем на Ctrl-T и увеличиваем его потом же мы нажимаем галочку и нажимаем на текст два раза потом мы нажимаем на тень и нажимаем выполнить обводку если у вас большой текст тогда пусть так и остается если у вас маленький текст делаем меньше значение например если я поставлю маленький текст как вы видите все вылетает чтобы этого не повторялось нажимаем на два раза на текст тень и делаем меньше здесь мы ставим 30 ну и короче, здесь мы все сделаем меньше, меньше, пока не будет идеально. Ну, думаю, это все. А водку вы тоже можете сделать меньше. Три, два, 4, 6, 10, можете даже, если вы хотите. Ну и так далее. Но я выберу 5. Чтобы это все не повторять, эти действия, мы просто нажимаем новый стиль. Окей. Окей. Вот и все. Когда вы будете делать новый стиль. Текст вам не придется делать все заново, а просто вам потребуется нажать на еще раз два раза на текст, стили, выбираем стиль, и вот и все. Вот текст, который похож на Brawl Stars. Если тебе понравился этот видеоролик, поставь лайк и подпишись на канал. Если тебе он не понравился, тогда можешь ставить дизлайк или написать что-то в комментариях. Мне, в принципе, это не важно. И удалять я не буду. Пишите, что хотите. А с тобой был Клани. Всем удачи. Всем пока.